останется в живых будут завидовать а -а -а, мертвым Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, пресвятой Николай чудотворец. Вчера по радио передали, что нам пенсионерам-то завтра пенсию прибавят. Так прошу тебя, Господи, чтобы нам пенсию-то не прибавляли. Ой, прости меня грешную, Господи помилуй. Ой, только чтоб нам пенсию-то не прибавляли, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй. Чего же вы не желаете, чтобы им пенсию прибавили? Так примета плохая, батюшка. Э, Прибавить-то пенсии на 5 копеек, а цены то ух как взлетят. Это уж как закон. И на хлебушек, и на маслице, и на молочко, а на жилье-то особливо. Я за комнату за свою раньше кусочек пенсии отдавала, а теперь почти все. А прибавить нам еще, так я уж бомжом на улице буду. Ой, Господи, хоть бы нам пенсию не прибавляли. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Ох. Матушка, вы молились бы, чтобы цены не взлетали? Пенсию-то пускай прибавляют. Ой, нельзя за это молиться. Грех большой на душу возьму. Вот если цены-то не взлетят, так они чай же все удавятся, ножки протянут. А в писании сказано, не убей ни словом, ни мыслью. Кто удается то Кто-кто? Ну и благодетели наши, и чиновники, с энтими, как их там, э, динозархами. С олигархами что -то? О, с энтими, батюшка, с энтими. Эх. Эх, Россия, какой народ у тебя прикослодушный. Тех, кто он пожалеет и воров и чиновников матушка дай бог тебе здоровье. ох а это можно здоровье можно желать чем больше у народа здоровья тем меньше у наших благодетелей забот Причешь их служить мне до самой смерти и после? Вечно. Ну-ка, вставай. Ну что ты мне такая дохлая нужна? Вставай!